И всем снова здорово. С вами, как обычно, я, ванек на связи, и мы с вами только что дрались Крок бандитам. Ч дальше делать? Фиг его знает, честно говоря. Фиг. Один фиг. Праздник мы тех, которые бесят, тех, которые не бесят. Праздник, короче, всех дам. Поздравляем мы! Ага uh -huh. Я много. Я вчера намного во много прочувствовал мамину эту маму, что она делала для нас вообще, для этой квартиры. Многое, на самом-то деле, она делала для этой квартиры. многое она делает, на самом-то деле, для жизни этой квартиры. Ай. Чего она делает для того, чтобы эта квартира жила, продолжала жить. Вот, так, круг убийцу ну, шатпал в прошлой серии. Поэтому в этой серии мы с вами кое-что еще... ну мы не прошли, мы, мы с вами всего лишь кроков забадали, забили. А, не, не, не прошли, не прошли, еще не прошли, еще не прошли. Кроков. А, блин, мы... Кэмпл Ран. Пошел, Кэмпл Ран. Не, ну почему-то именно тут сохранилась? Я не знаю, почему, на самом-то деле. Почему она сохранилась именно тут? Ну, я не знаю. Может, хочет на грудь Брюса Уэйна посмотреть. А, точно тут же есть это. Ну давай, Крок, иди сюда, блин. По... так, сейчас иди сюда и крок, иди сюда, иди ты сюда, подорвать. <свист> <свист> так, ну, <свист> I find you, куда дальше, так, так. Так... А, блин, мне же нужно сюда сейчас идти... Как сюда подойти? Так... Так... Закрыть так... Мне нужно каким-то образом здесь этими справиться... На F тут нажать... Нет, тут F не жмется, не жмется, не жмется, не жмется, не жмется. А может быть Брюсу Уэйну тут нужно было бы, а-ля нашему, надо было бы тут не... Надо было бы тут это, по этим как торжану подпрыгать, а. Блин, сюда... А, нет, точно. У меня же тросомёт есть. Забыл. Извиняюсь, ребятки. А вот про тросомёт я реально забываю. Потому что, ну... Я вот про него реально забыл. Про то, что у меня тросомёт-то, оказывается, есть. Я забыл. Старая канализация, так. Так, Стоп. Я очень сильно тут долго не был, поэтому хочу все тут исследовать. Так, стоп, надо на тап улучшение улучшено. Это ближний бой, это ближний бой, это батаран комбо. Энтер, продолжь, так на табуляцию, так. Это мне нужно сюда сейчас, так, сюда сейчас, так. Я сейчас его порежу твоими На пух. На... Да было бы... А контратаковать надо было бы. Где мои яйца? Где мои яйца? Мне надо так его тут отбежать. И... О, загадка Ридлера, кстати. Сейчас подходи сюда, подходи, дружван. Вот, взрываем и. Вот. Ну ладно, хоть хоть получилось так. Не особо как бы, но все же. Хоть получилось не так, но я, как я как я считаю, самое главное результат, а не то, что то есть ты там сделал как не то. Думаю, это во всех это да, я бы даже сказал, фигово Ничего. это. У меня. Я в Нужно изготовить противоядие. противоядие. Не, надо на тап-так. Я знаю, что надо нам сюда идти, но. Как я против. Против, против этого? Как я могу назвать тебя коллекционером тогда, если я сам это не сделаю? Доступен. Профиль крок убийцы. Как же я могу назвать себя кол... Назвать себя коллекционером, если я этого не сделаю, мне.. Так, я на подходе к пещерам, так. Бэт-пещерам, точнее. Сканировать и открыть. открыть. А то, что у Бэтмена практически половины плаща нету сзади, а? Это что, это не считается? За то, что что то я сделал не так. За то, что что то я сделал, точнее, так, как... Ну... Ай, F, крюк. <coughs> Мне нужен трассомет, так. Так, стоп. Бэткомпьютер, подключение к бэт компьютеру Вс, катсцена пошла. Почти готово. Но это сложнее, чем я предполагал. Процесс крайне медленный. И в результате получается малое количество противодействия. А хорошие новости есть? Препарат точно остановит плюща. Кроме этого, возможно, он обратит трансформацию, вызванную титаном. Я запрограммировал компьютер на дальнейшее производство. Но мне нужно вернуться к поискам плюща. Слава богу, ее растения уже добрались до реки Готм. До реки нашего Готма. Главное... Все пойдет, короче. Поп ⁇ Барбара, ага. Он ультра Беткогать. Про улучшенное стржень для Беткога позволяет выпускать три крюка одновременно. Это мне нужно? Это мне нужно, дам. Надо было бы. Так. Э, так, на... Это на бета-ранг, так? А, так он так делает? Так вообще... Зашибись, так. Так. Так. Так, не дать растениям плеча, уничтожить пещеры. Так. Так, блин. Этот путь перекрыт растениями. Нужно что найти прикрыть. другой выход. Так, этот путь перекрыт растениями. Так. А у Брюса вроде бы тут несколько выходов. Так. Да. Так, э, э, так, на. Я, пока что я вижу только один. Нет, так, это не нужно... А, понял, это нужно, нужно сюда Бэткопкин тройным. Пробел. А, ну да. Не, не. ультра нужно, а взрывчатый гель. Архамский сейф. Да... Эф, в крюк. Я не вижу сейчас снизу там, поэтому, наверное, не надо было это туда ультра бед когать. Так, X. Так, сейчас так. Надо так бэдкоптим. А, вот так вот можно было. И вверх надо. ай ай ай ай ай, ай, ай. Не, нужно. Мне сказано было, нужно таким макаром. Вот таким образом вот образом. архом. Это лечебница? Или.. Или нет? Это. А, это горы, которые вблизи лечебницы. Или это сама лечебница? Превратилась в такое. Короче, я что сейчас сделать, ребят, честно говоря, вам не понял. Очень сильно. А, вот де... F, так, крючком. И где я? Где же я? А, не. Так, стоп. А выше подняться никак? На X. Только ниже. Только ниже, только ниже, только ниже. F, так. только ниже, только ниже, только ниже, только ниже. Не, понял. Надо первым делом к этой М эм, вот сюда, потом надо... Потом надо вот, короче, вот к этой скале. Я так понял, правильно? Или неправильно я? Я еще не понял. Не до конца понял, точнее, что плюс от меня хочет. Да. Все, к самому началу Нет, так ладно, к этой я доберусь. Сам, да, сам, скала сам высок, короче. Так, посмотреть нужно, куда мне надо вообще. Надо не дать растениям плечо уничтожить остров. Ну, как? Всем, кто хотел фанатизм с тем не повезло потому что эта игра не фонсерстная вообще никакая. Брюс Суэн плавать не умеет. Такой богатый Буратино, и не нашли ему никого, кто плавать умеет. Так. Раз, сюда. Так. Не, надо было не... А, трос да, точно. И трос самет тоже пригодится. Без клеек всяких. Проходим, ребят. А это чё? На так, наверх. Наверх. И на эту сюда, вот сюда надо. Наверх, так. Так, куда нужно я пришел или нет? Не туда, куда нужно. Нет, туда, куда, наверное... Ну, не сюжетом надо, ну мне сюда надо, ага, наверное. Хоть и не сюжетка, ну, наверное, плюс сюда надо очень. О! Так, а стоп, а чё, Миллионер, плейбой, филантроп и все это вместе. Это не Старк. Так. А, вот, надо было вот сюда, вот так, сразу так и сказали бы, блин. Что надо вот так, вот сюда, на старую канализацию, так. Тут мы уже были. Честно говоря... Ай, он не мешает, в общем-то, плющ. Бэтмен, я смоделировала ситуацию, когда растения и плюща добираются до Готэма, и подсчитала предполагаемый ущерб. Так далеко они не заедут. Противоядие остановит и растения, и плюща. Надеюсь, ты прав. Я здесь, если понадоблюсь. Барбара, мне скучно. Это не Бэтму сейчас скучно, это реально мне человек, который в эту игрушку играет сейчас скучно. Так, надо, надо, надо, нам на тап. Да блин. Бетра с не плюща, уничтожьте, остров. Где на тени его? Рэнка, уничтожили еще одного. Кстати. А что было бы, если бы.. Нифига себе. Главное, как уколоволон столько сторон и видны нерали. У нас новая проблема. Что такое? Тулики? Ридлин? Какой-нибудь гигантский робот-джокера? Боюсь, все намного сложнее. Я у главного коллектора. Похоже, он отравлен титаном. Зачем? Что он теперь задумал? Попробую разобраться. Я должен... Что ли? Барбара. Тогда это назвалось бы просто... Игра просто Бэтмен. Так. Чё за чёрт? Так. Чё за... Фигня. Это даже по моим меркам странно. Я странный. Я эту игру прохожу только чтобы... Посмотреть как. Посмотреть, что будет дальше. ЧБДшник, короче, посмотреть. Гляну. Нужно наверх. Нам срочно Брюси надо наверх. Это даже хуже. Намного нам нужно. Намного, намного хуже. Это даже хуже, чем... Так, ну ладно, немножко прогулялись по канализациям Архема. Ой, блин, на правую нажал. <Слышь> так, так. Не нужно так, надо, надо, надо, надо, надо. Так, сюда идти. И сюда идти, я так понял. Сюда надо подняться. Сюда надо пойти. Тут вверх, тут вниз. А здесь вверх и вниз. Блин, а что дальше делать? Ч ⁇ делать дальше? Вот один вопрос остается такой. Ч ⁇ делать дальше? ЧДД. Что же будет? Что же будет? Что же будет дальше? Это ЧБД. я сюда за присмотрителя распускался. Это может спуститься вверх. Вниз, вверх. А, не, ну. Ай, больно. Блин. Что делать дальше? Остается такой вопрос и остается навсегда, наверное. Титан да? вызывает коррозию, но не должен испортить костюм. Что-нибудь выяснилось? Не знаю, как и сказать. Просто скажу. Джокер угу. закачивает сюда отходы производства Титана. По сути, это природный резервуар. Как только он наполнится, вся вода попадет в ее Кукотт. Обычно это безопасно, но... Но сейчас там полно титанов. Как мне это остановить? Работаю над этим. Барбара! Не отключайся так просто. Ты же раку, ты же должна вс ⁇ знать. Не, пробел. Ну что что? Ай! Я ради приза Ридлера, собственно, сюда спускался и все, получается. Так, наверх надо... Здесь все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке. По старинке, Ну как мне наверх-то забраться, блять, на... Бет прищепка так. Ну, Барбара, ну давай побыстрее, а то я уж тут вижу приз Ридлера, он, короче, меня ждет тут. Он со мной говорит, он меня ждет. И тем более я его жду. Я его видел. Барбара! Ай, F-крюк. Так, так. Нужно немножко так. Назад можно? Yeah. Так-так. Вот вот сюда вот на вот, так вот, вот, вот, вот, вот. да близи ну, бет не ну короче я понял как дальше что дальше надо делать но ребят я короче это буду проходить пожалуй с вами опять же ну, или, может, без вас, короче, как... Титан вызывает коррозию, но не должен испортить костюм. Что-нибудь выяснилось? Не знаю, как и сказать. Просто скажи. Джокер закачивает сюда отходы производства титана. По сути, это природный резервуар. Как только он наполнится, вся вода попадет в ее кукот. Обычно это безопасно, но... Но сейчас там полно титана. Как мне это остановить? Работаю над этим. Арбара! Думай быстрее, потому что я сейчас иду по течению. Просто давай говори, как мне это останавливать. Я сейчас за тем призом Ридлера буду идти и опять же. Как выяснится, его не даст. не забрать отсюда. Дальнейшая локация, так. Это старая канализация опять. Барбара, говори, у меня уже не так уж много сил в годме осталось, наверное. Для того, чтобы этот цех по производству титана, уже выключить надо было бы. Так. Не, надо на тап, так. Надо было бы на тап. В про Харли Квинн она играет... Она, э, Ара, Барбара Горн это... Не оракул, это Бэгерл. В фильме. В этой игрушке она Оракул. Ой. Блин. Ой. Ау. Ауэй. оу, вей оу, Очень так и надо показывать Диван. так. Барбара, побыстрее, пожалуйста. Можешь найти, из-за чего Титана столько много тут вызвала? Не, ну, мы-то с вами знаем, конечно, что это Гидарит и но... А вдруг она не хотела? Так. Стоп, надо, надо, надо, надо, надо, надо, так. На x так. Не, не получится. Не, не получится. Все рушится, все ломает. Здесь все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке. Да. Не особо сильно я и твои люблю, по старинке лезть. Ну, ладно. А прилип... прилипалка тросомёт. Здесь вот. Нужно где-то зацепиться со второй стороны. Так, ай, блин. Ай, ай, Так, что делать дальше надо? Так, а тросомет так на пятерку, ну не пойдет тут, все нет. Вот, за этим я. За эта штука я сюда зашел за призм. в конце концов. Чем ты это время в конце концов, угадал. Спасибо, Ритлер. Барбара, ты где? Ничего не говорит, что-то молчит. О чем мне сказать, а? Нет. Да, Джеку отравить... Три... Джокеру отравить Треку, точнее. туда так забраться Да блин, я на самый низ. Сейчас изнять начнем заново же. Самый, сам, сам, самый низ, в самое начало. На F крюк. На. Не знаю, что надо наверх, но. Это что это? На... Ай, это в канализации, блин! Это в канализации. Нет, мне нужно из канализации. Так, надо, надо, надо, надо, на так, так. Я знаю, ребят, где эти ребята, которые мне надо устранить. Я тут бродил, бродил, бродил, бродил. Бродил, бродил, бродил, бродил, бродил, бродил, бродил мутил в воду, короче. Мутил, бродил, бродил. Так. Нужно не, ну это реально похоже на озеро воду, одну. Только это не ледяное, а оно теплое озеро Кацит. Ай, блин, пробел. Ты угадал, в конце концов, чем ты все это время занимался? Жокеру отравить треку. Где? А, сверху. Ем, кипалки, моталки, растопталки. Вот мама живет у док парня. эф крюк. Не, я понял, как туда забираться. Но я ради приза, я ради приза, я ради приза, короче, я ради приза, Ридлера. Я ради приза сюда поднялся. Ой, блин. Мне нужен трассомёт. Так. Сюда. Пойти. Ага. Да отпустись ты, Брюс. Эм. А, да. Эх, блин, да Брюс, ну отпускайся ты уже, давай. Не, ну эту, эту проблемку разрабы, скорее всего, не пофиксили. еще с того момента, когда... Так, на секвенсор, так, присесть, левый контрол, приблизиться до алицет, ну, на левый контрол, на левый контрол. Так, Андан Опять мы сюда спустились. На самый-самый-самый самый самый верхний уровень. Первый уровень. Тут все на соплях держится. Знаю, Брюс, знаю, знаю, знаю, знаю, Брюс. Нужно лезть по старинке. Не заметил, блин, там, исхода вниз. Не заметил просто я его, ага. Ну, не заметил я там. Тут точнее. Ф. Там, где сохранение было, там и осталось. 8 марта. Ребят, извиняюсь, короче, мне кто тут в скайпе набирает. Давайте, давайте, давайте, давайте. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. Бэтмен, Архам Ассилиум. На самом деле, мы очень много с вами прошли. Сегодня босса, Крока, к примеру. И давайте всем...